Позитив какой у нас? Идет подготовка к посеву? Нет, посевной посеву, потому что для нас не посев, а посевная. Мы же не только сеем, мы еще и сажаем. Мы сейчас 12 апреля проведем техосмотр. Кстати, я вас приглашаю, посмотрите, как это в совхозе проходит. Все, без исключения, в том числе инспекторы гостехнадзора, которые нас проверяют, все очень довольны всегда, как мы это делаем организованно. Ну, да, мы уже закупили практически полностью семена, средства защиты растений, удобрения, специнвентарь. В общем, все осталось только заплатить за рассаду земляники и там купить шмелей. К сожалению... Этот рассад рай... откуда? Это иностранные, к сожалению. Наши шмели оказались ленивыми почему-то, и поэтому мы покупаем иностранных шмелей. Ну и пчелы, к сожалению, в прошлом году так сильно пострадали, что их просто не хватит, наших пчел. А чего они пострадали? Ну, погодные условия были такие, если помните, так было. У них свои болезни и многое зависит еще от общей экологии вокруг. Вот. Пчелы они не терпят ну, скажем так, выбросов каких-нибудь химических препаратов, еще чего-то. И они такие достаточно хороший индикатор общей экологии в районе ну, и в стране. Вообще, Поэтому с пчеловодством вообще сейчас очень большие проблемы не только в мире, именно в России. Потому что мы, к сожалению, не можем назвать себя экологически благополучной страной. А это сказывается на животном мире, в том числе на пчелах. Вот. Ну вот шмели, пока такие работяги, они нам помогают. Но все равно это почти 3 миллиона. Вот. И хочешь получить хорошую разницу земляники, ты должен вложить деньги. На 3 миллиона шмелей? Только шмелей на 3 миллиона, да. Но капельный фолив обошелся нам в 14 миллионов. К сожалению, Россия не производит качественные рассады земляники. Мы вынуждены покупать в совместном Голландско-белорусском предприятии рассаду, и это тоже достаточно большие расходы, валюта, одних да. средств защиты растений на 30 миллионов мы должны купить, потому что много профильных хозяйств, у нас много разных культур и набор вот этих вот средств защиты растений очень большой сколько, Там а Сколько посевная обходится? В этом году она обойдется, вот только прямые затраты 120-130 миллионов. Без зарплат, без топлива? Это без зарплаты и, и без топлива. Топливо отдельно, зарплата это, ну, так, чем больше пашем тем больше работы, то есть тем больше получаем различные продукции, тем больше расхода. В прошлом году мы сократили... Uh, ну, скажем, использование дизельного топлива и, и соля, солярки и бензина нет хорошей жизни а потому что урожайность была ниже мы меньше произвели там картошки посадили вместо 120-60 гектар uh, uh, потому что заняли другими культурами поэтому количество топлива ну, варьируется в этом году я надеюсь мы больше топлива потратим но оно и дороже стало? Uh, в среднем дорожание больше 10 процентов мы оптом же покупаем сейчас мы покупаем килограмм солярки по 45 рублей литр литр, литр. литр. Вот. это очень высокая цена такой цены не было никогда это оптовая это, цена это оптовая цена вот. иногда даже опт бывает дороже чем розница. у нас такая интересная структура так, покупки ну, все дорожает мы к этому готовимся не, не дорожает только в оптовом звене овощи, и молоко, и то, что мы производим, и земляника в том числе. Потому что Ой. это ограничено, с одной стороны, оптовиками, которые пытаются снизить нам цену, а с другой стороны, просто покупать неспасенностью населения. Все продали и сохранили, Ну да, Все, что, в все году. что мы произвели в прошлом году, мы уже продали. Да. Последние вот отгрузки там они пришлись на первую неделю апреля. Вот. Ну, теперь надо деньги собрать. Потому что вот мы, когда что-то покупаем, мы всегда платим предоплатой. У нас такая интересная история. Газовики хотят предоплаты, производители или там продавцы электроэнергии тоже без предоплаты не обходятся. Тебе никто не отпустит солярку, удобрение, средства защиты растений, если ты вперед не заплатил. А мы свою продукцию отпускаем в оптовую розничную сеть без оплаты. И только потом, через неделю... А может быть через месяц, а вот некоторые деньги мы до сих пор собираем по землянике, это получается через полгода. Вот, мы получаем эти деньги, потому что мы никак не защищены. Вот. Что касается нас, то как будто бы действует свободный рынок, но а что касается тарифных компаний, тех, кто производит ну, там, удобрения, их это не касается. Заплати, получишь, им плевать. Вот. Будем работать или не будем. Насколько в сельском хозяйстве важно такое понятие, как кооперация? Ну или как сейчас можно называть коллаборация? Есть слушай, у вас я таких слов вообще не знаю. Коллаборация. <смех> <смех> Они просто глупые. Есть русские слова, которые действительно можно использовать. Так вот, кооперация была всегда. Сотрудничество. Ну, слушай, у нас вот тут рядом сидит райпотребсоюз. О, интересно. Потребкооперация. Да Когда-то они охватывали 40% всех продаж вообще в Советском Союзе. — То есть они закупали? — Они закупали и, и, и продавали. И у них были свои заводы перерабатывающие, которые они, продукцию, которую они скупали у населения, свозили на эти заводы, производили огромное количество соков, напитков, джемов. Ну, мы эту систему очень хорошо знаем, потому что она тут рядом находилась, и мы всегда с ними сотрудничали. Кооперация была всегда. Сейчас она не приветствуется государством. То есть они говорят, что она приветствуется, но на самом деле для того, чтобы была кооперация, нужно многое сделать, льготы дать, в том числе налоговые. Вот я просто связывался с... Когда ездил в Америку, это было лет наверное, 20 назад, мы видели, как там работают кооперативы. Все поддержка, вся поддержка государства идет через кооперативы если, или через союзы. Если ты хочешь получить что-то и в Европе, и в Америке, ты должен вступить в кооператив. Но эти кооперативы является проводниками э, продаву, продукции. Вот мелкие фермеры собираются в кооперативы и после этого вместе э, ну, скажем так, перерабатывают свою продукцию и продают. Вот, например, Валио слышал, да? Это же кооператив. Две, больше двух тысяч фермеров объединились и создали кооператив Валио, который является крупнейшим производителем молочной продукции на рынке Европы, ну и уже за границу. И все, без исключения, например, продукция растеневодства, яблоки, например, ты приезжаешь в Германию, можно продать только через кооператив. Почему? Потому что они собирают с мелких фермеров там, те же яблоки, делают товарные партии и уже выставляют эти товарные партии на продажу, в том числе и сетевым магазинам. Это крупные такие поставщики, которые действуют от имени кооператива. Например, в Канаде Фермер получает за зерно два раза. Первый раз он просто отдает зерно, ну, грубо говоря, государственной компании ну, или кооперативу. После этого получает второй раз, когда этот кооператив, пройдет зерно на мировом рынке, получает дополнительные доходы и еще ему доплачивает. Вот. Поэтому это широко развитая во многих странах мира форма хозяйствования. А у нас она не работает, потому что в сельском хозяйстве государство пошло по по пути агрохолдингов, они посчитали, что агрохолдинги решат проблемы без исключения всей. Поэтому мелкие фермерские хозяйства, ну, крестьянские фермерские, личные подсобные, хозяйства такие, как наши, они никак не объединены. Потому что любое объединение, это всегда нужно считаться с этим объединением. Поэтому у нас нет сильных профсоюзов, нет сильных кооперативов, все разобщено. И есть только крупные агрохолдинги, которые абсолютно зависят от государства с точки зрения его поддержки. То есть если он дотации не получит, он развалится сразу. Но с них, сыгра холдингов, можно еще и очень удобно брать взятки. Потому что ключи мелких не возьмешь, а с крупного всегда можно получить. И поэтому откаты, заносы. А э... чем занимается тогда? <клух> чем занимается вот этот? Кооперация, она действительно здесь есть на территории. Им сейчас мы в это дело не влезем. У них есть магазины, они сейчас занимаются другим совершенно. Они просто сдают магазины в аренду. Вот мы видим магазин, который здесь находится. Он же там не торгует, скажем так, потребкооперация. Он просто сдан в аренду. И они стали несколько другой структурой, Они не собирают ничего, ни с кого, никаких излишков. Просто аренду. Они просто да, как это. Ну, может что-то и сделают, но, но что-то не здесь, мы это не видим Потому что раньше магазины, которые принадлежали кооперации, они в том числе продавали, ну, скажем так, переработательную продукцию Продукцию, которую собирали с населения, сейчас они ни с кого ничего не собирают вот. Это как, знаешь, ты мне вопрос задаешь, а что сейчас делают профсоюзы? Раньше профсоюзы занимались... Лечением, санитарно-курортным, оздоровлением, допустим, оздоровлением значит, защитой интересов э, э, Трудящих, рабочих да, да. организовывали. Там. А, а сейчас они формальную роль имеют. Я тут недавно видел, как президент вместе с, с, э, с правительством подписывал какое-то трехстороннее соглашение. О чем? А работодатели, профсоюзы и, и вот, э, власть подписывают соглашение. О чем? О том, что надо выполнять трудовое законодательство. Ну так его надо и так выполнять. Но если государство само крупнейший э, работодатель, то надо сказать, государство, а ты само-то будешь исполнять свое решение? Потому что нельзя платить меньше минимального опла размера оплаты труда. Так называемый МРО. А почему у вас сплошь и рядом в школах днянечки, ну, уборщицы получают меньше? Или даже иногда младший медицинский персонал получает меньше, чем РОД. Вы можете это объяснить? Вот. Если вы сами крупнейший работодатель. Поэтому государству надо начать с себя, по большому счету. А профсоюзы, они, они такие декоративные, к сожалению, большей частью, и не выполняют своих, ну, скажем, своего предназначения. Такая, я что-то не видел ни одной за последние годы э, демонстрации, митинга или какого-то действия, которое организовали профсоюзы. Их нету. Независимые профсоюзы еще как-то пытаются чьи-то интересы защищать, а эти так называемые зависимые профсоюзы, они, к сожалению, не выполняют той функции, которая должна быть ими так, реализована.